Погнали, друзья. Эх, ночка темная, да ночка лунная, а зона страшная и зона гнусная. Ну, вот как-то так. Тут что за очередь за булками, что стоите, ребят? Итак, мы снова вернулись, друзья. Мы снова вернулись покорять эту таинственную зону наполненную множеством разных секретов и сюрпризов. А мы вновь продолжаем возле логового Владимира Ильича. Так зовут нашего текущего персонажа, который дает нам задание. Владимир Ильич, кстати, в прошлой серии нам отсыпал неплохо так патронов. И теперь мы чувствуем себя гораздо увереннее. Да, друзья? Ну а ты? Да, да, именно ты, который сейчас смотрит там с той стороны меня. Поставь, пожалуйста, лайкосик, не поскупись. Братишки Скретчу, помоги. Для него твои лайки как просто дизельное топливо, которое работает вот в этом дизельном генераторе. Оно позволяет ему двигаться вперед. И вместе с тобой мы будем дальше продолжать пилить прохождение. Поставь лайк, не скупись. А я специально для тебя сделаю замечательное дальнейшее прохождение игрушечки под названием Stay Out. Ну что ж, зона снова зовет, мы готовы к приключениям. Так, давайте подытожим, что у нас было в прошлый раз, на чем мы остановились. Мои главные, основные задания, значит, имеются у нас здесь. По нажатию на клавишу J мы вызываем Владимир Ильич Собрать для Владимира Ильича. Так, в общем, здесь мы много чего выполнили. Я так понимаю, нам сейчас необходимо идти в Любич. Да, здесь, я так понимаю, я много чего закончил уже. Так, ты кто такой? Это у нас просто игрок. А, так, давайте посмотрим а, на, общую, на общее положение дел. В принципе, я сытый и довольный. Еда у меня на полном уровне, на максимальном. Давайте попьем водички из этого колодца, пока никто не видит. Так, ну тут кто-то шарится. Тут кто-то шарится, и у меня такое предчувствие, что любой бегающий вокруг меня персонаж готов меня Убить просто, раскатать. Так, давайте посмотрим, что у нас Владимир Ильич вообще чем торгует, пока мы, ребята, отсюда не ушли. Уйти мы всегда успеем. А наша сегодняшняя задача на сегодняшнюю серию самая основная это уже перебраться в Любич. Так как хватит уже а, здесь нам а, задницу просиживать, надо идти уже в более серьезные места. Так, ну что ж, Владимир Ильич, у меня я хотел поговорить с тобой а, насчет припасов. Давай поторгуемся, что ли? Так, предлагал траву на патроны менять. Что из хабара ты готов купить? Я, мил человек, не барыга, но и от помощи за умеренную плату отказываться не стану. А помощь мне какая нужна? Растения целебные заготавливать. Опять же, дров натаскать. Вот за это я, говорю, тебе заплачу. Дров натаскать, да? Ну, дров-то я тебе, наверное, не натаскаю, потому что они мне самому нужны. Насчет припасов, если поговорить. Так, ты предлагал траву на патроны менять. Так, посмотрим. Да, у этого мужичка можно только лишь патроны 7.62 менять на траву. Вот эра кстати, у меня дохренища просто болотного. И я, наверное, сейчас а, попробую его поменять. Так, а вот сюда нужно положить мне 7 штучек. Я так понимаю, а, эр болотный у меня есть. А у меня что, почему 6 осталось? Было же только что 7. Так, как бы мне переложить-то? 6. Так. И мы, я так понимаю, поменяем сейчас это все дело на патрончики принять. Будет на операция обмен из шести возможных. Да. Что мы делаем? Так. Нам, значит, подкинул немножко еще патрончиков, Владимир Ильич. Да, то есть одна штучка меняем мы на 7 патронов, я так понимаю. Один эйр это эквивалент 7 семи патронов. Пять. Как-то странно здесь вот немножко непонятно, друзья, идет вот этот вот обмен. Как бы вообще непонятно где здесь можно выбрать все количество операций. Я бы сразу взял все и поменял. Так, два раза, если нажать, выбросить, разделить: Раз. Так, еще как-нибудь. Вот почему у меня по одному? По одному только. Так. А, вот здесь надо указывать. Блин, странное на самом деле меню. Надо к нему еще, ребятки, попривыкнуть. Так, если мы здесь укажем штучки три то мы 21 патрон получим, 14, да, все, более-менее братишка Скрэч начал разбираться, друзья, с этим непростым интерфейсом, да, принимаем, я болотного себе оставлю еще, да, меняю, а, так как я думаю, он мне пригодится со временем, возможно, для варки каких-либо зелий, я так полагаю, так, ну что, патрончики у меня есть, главное не забывать, на чем, меня, а, включается, на, на чем у меня стоит сейчас револьвер, на чем у меня, значит, все это забиндено, ну что ж, выдвигаемся, Эх, ночка темная, да ночка лунная, а зона страшная и зона гнусная. Ну, вот как-то так мы, значит, поем на пути, значит, на железнодорожную станцию Лесная. Так, что-то как-то я, похоже, побежал неправильно, да? Что-то прям вообще не по дороге даже. Обычно, когда ты сворачиваешь с дороги, возникает всякий геморрой. Вылазит везде, точнее. Так, ну да, мы бежим специально так, чтобы прямо пройти. Опять по болоту сейчас пойдем, друзья. Опять по болоту, или можно держаться правее и попадем просто на дорожку. Да, давайте держаться правее, я попаду еще на дорожечку, и там мы уже просто-напросто пойдем. Сейчас, ребят, дойдем до станции и продолжим дальше. Естественно, никогда не забывайте, что в пути нас в любой момент может ожидать опасность. Будем всегда на чеку, держа пушку и уши в остро. Капец, там зеленым все светится. Охренеть, там, наверное, хабара много, да? Смотрите, сколько здесь всего. Там по-любому дофига хабара. Но здесь охраняется эта территория. Я вижу, какой-то там волк или что-то в этом роде ползет. до да, черненькая. Главное, чтобы кто-нибудь на меня сбоку не налетел. Там по-любому кто-то сторожит весь хабар. Так, ты кто такой? Постреляемся. Постреляемся давайте. Я увижу, главное, чтобы он не оказался слишком сильным. Ой-ой-ой-ой-ой! Волчара позорный, а! А ну иди отсюда, это собаки. Опять, ребят, собаки? Иди сюда. Так, одна собака, вторая собака. Да, потихоньку орудуем. Теперь у меня патроны есть. С патронами проблем пока что нет. Так, тихо, тихо, тихо. Кто такие? Это, этот, этот какой-то сталкер, а за ним волчара позорный бежит. Так, патроны у нас есть. Отлично, завалили, собачатенька, собачатенька, сталкер мимо пробежал. Я ему задницу спас, а он даже не поблагодарил. Вот гад такой, а хоть бы спасибо сказал, что ли? Я не знаю. Ну да ладно. Пока мы заряжаем свою пушечку. Пришло время разделать эту собачку Мясо нам всегда пригодится Так, что такое? Почему не разделываем? Давай, давай, работай Работай, хирург, своим ножичком Мясо тебе всегда пригодится Мясо это наш ресурс, это наша пища Оно всегда ценно Сейчас расправимся с этими собачками и пойдем дальше, друзья У нас очень сегодня четкая миссия Нам необходимо до станции лесной добраться а там уже мы поедем в Любич. Так, радиация здесь должна, по идее, зашкаливать, но я ее пока не чувствую, друзья. Тут везде радиация, и ей просто пропитана здесь вся область. Но я пока что не чувствую. Так, какой-нибудь упырь на меня не вылезет ниоткуда, пока я буду собаку разделывать. Нет. Вот такие, ребятки, здесь места. Ну, а мы не отчаиваемся. Там, по-моему, кто-то еще ходил, вот там, да? Вот, смотрите, там еще кто-то шарится Это, наверное, тот же самый сталкер, который мне спасибо не сказал Неблагодарный гад ты такой Вот кто там бежит, смотрите С пушечкой Он, наверное, меня выслеживает Что-то мы здесь нашли, похоже Так, тихо Хвост я взял Так, этот сталкер меня, походу, выслеживает Так, секундочку Нам нужно быть предельно осторожными Так, вот что он там, а? Вот что он здесь ходит, вообще не понимаю. Пошел вон отсюда. Мне тут проблемы лишние не нужны. Знаю я вашего брата. Так, ладно. Погнали дальше. Нам надо, ребятки, не, сб... не сбавляя темп, идти к намеченной цели. Ну естественно, смотрим за нашей задницей. Может быть, это тот человек, который нам хотел спасибо сказать, но лично мне так не кажется. Ну, ладненько. Что-то да мы взяли с этих собак. Плохо, что мяса не было. Хвост какой-то взял. Так. Значит, идем в лесную, ребятки, без промедления. Нам необходимо в этой серии а, выбраться отсюда. Что-то эта зона мне уже надоела, эта местность. А, мне сказали, а, мои дорогие зрители, что в станции лесной, по идее, делать нечего. Надо отсюда как можно быстрее сваливать. И типа нас дальше ждут более великие дела. Ну что ж, послушав их, естественно, я сделаю по-своему. Немножко я здесь все равно задержусь уже задержался. Ну, в этой серии, ребятки, не волнуйтесь, мы бы непременно при... Непременно мы поедем уже в Любич. Ну что, барыга, да, наконец-таки уже закончим с этим сторожем, а? А то он мне уже все мозги ä, выпотрошил. Давай уже закончим. Так, что у нас там со сторожем? А, да, я добыл настойку для сторожа. Не шибко вспотел, а? Че он тебя хоть немного узнает уже? Ты принес ему, что он просил? Да, медную проволоку принес. Ну и чики-пики, давай-ка мне на стойку и будем решать за дрезину. Ты говорил сторожу на стойку выпить надо? Да, он уже с утра набрался на стойке из старых запасов. Я все устаканил с ним насчет дрезины, не с Вернем ЗА и разойдемся. Ты в Любич покатишь, а я свои темы решать буду. Да, давай же решим это дело. Итак, лады, передай Кочегарову, что сторож Николай Константинович разрешил тебя отвезти. Сторож, ты говорил с ним? Да ладно, давай, удачи. Ладно пока, что-то как-то темнит этот барыга, ну честно с него взять, это же барыга в конце концов. Кстати, давайте попробуем, поторгуемся с ним, может быть что-нибудь интересного найдем. А, про хабар спросить хочу, поторговаться, поменяться. Давай поторгуем, ну давай, перетрем. Навар – это двигатель прогресса, братишка. Да, я с тобой согласен. Так, давайте с барыгой поторгуем. Внимание, некоторые товары покупаются за очки торговли. Получить очки торговли можно выполнять задания, продавая интересные предметы, я так понимаю. Да, доступно мне, я так понимаю, меню торговли. Это, я так понимаю, наша, нашего барыги интерфейс. Здесь мы что-то, наверное, можем а, прикупить. Получаемые предметы и отдаваемые предметы. Отдаваемый предмет, я так понимаю, это золотишко, которая у нас, э, да, вот в количестве 5000 что ли рублей, я не пойму, или 6000 рублей. Давайте посмотрим, как вообще происходит торговля. Я бы, наверное, спичек прикупил. Спичек у меня остается немножечко. Сколько у меня спичек? 16 штук. Ну, в принципе, нормально еще. Так, это что у нас? Буханка, буханка ржаного хлеба, бу банка тушенки. Так, это что у нас, цены такие? Ничего себе ценно, давайте попробуем 216Р Буханка ржаного хлеба стоит Да ты не прифигел, не барыга, в натуре барыга А так, автомобильная Автомобильная аптечка 454 стоимость Даже спички дорогущие, а банка тушенки А банка тушенки и подавно Дорогущая, капец просто, я в шоке То есть 6000 рублей Это оказывается вообще гроши такие Что я не знаю, короче Барыга, мой дорогой а, наверное, бутылку воды, что ли, у тебя взять? вода вода, ну, хотя вода, вода, мы воду везде восполняем, поэтому, ладно. Давайте просто для разнообразия, чтобы понять, как работает торговля, прикупим у него спичек. А, упаковочку, здесь у нас количество. Это одна спичка? Да вы издеваетесь, что ли? Или это одна упаковка, в которой много их, этих спичек? Если честно, мне как-то пока что непонятен этот момент, но давайте продолжим. Так предложить, подтвердить. Я что должен? А, расход 230 рублей. Итого минус 230. Подтверждаю. И да, предмет у меня, ребятки, убирается. И да, это за одну упаковку. Капец, я лошара. А. Одну спичку за 230 рублей купил. Это просто жесть, друзья. Это дичайшие просто цены. Я малость... В шоке, короче говоря. Ну да ладно. Так, ну что, барыга нам сказал идти, значит, к Дрезинчику. А Дрезинчик у нас находится в той стороне. Ну все, а, прощай, станция лесная. Я уезжаю. Пора бы мне а, новые места посетить. Посмотрим, друзья, что у нас ожидает на новой карте. На карту мы перемещаемся, напомню, в Любич. В Любич, друзья, едем. Так, давайте посмотрим, что у меня по инвентарю патрончики есть. 55, кстати, у меня патронов сейчас. Сейчас я на этот, на этот счет практически пока не беспокоюсь, но имеет свойство они заканчиваются. Так, нам в ту сторону. Давайте глянем карту. Да, вот он, дрезинчик у нас. а Миша Кочегаров сейчас нас отвезет туда, куда нужно. Погнали, добежим до него уже. Так, ну вот мы и добрались для, до Мишки Кочегарова. Сейчас спросим у него, что и как. Что он нам скажет? Эй, здорово, Мишань! Здорово, здорово, как оно? Так, Миша Миш Кочегаров. Чего? Пока сторож Николай Константинович не разрешит, никуда не повезу. Он разрешил. Да ладно? Да, договоренность есть, везде, в Любич. Ядрить твою налево. Ну что ж, поехали, я готов. Точно готов? Не тени погнали уже. В самом деле, чё, блин? Да, друзья, у нас все-таки получилось, мы переезжаем э, в Любич. Наконец-таки наша, ребятки, задача на текущую серию как минимум выполнена, но мы, естественно, продолжим. Я хочу сам посмотреть, что ожидает такого интересного нас э, в этом самом э, Любиче. Ну, а вы, ребятки, ставьте, пожалуйста, лайк, ось, поддерживайте а, братишку Скретча. Э, тем самым он будет пилить для вас в дальнейшем прохождение по этой интересной игрушечке под названием Stay Аут». Так, мы уже приехали в Любич, я так понимаю, да? Да, я смотрю, мы уже тут как тут И тут, как я смотрю, достаточно оживленно Да, Прохор Путейщик О, мы сейчас с ним и пообщаемся Да, друзья, мы прибыли на станцию Давайте глянем карту Вот такая у нас карта Ничего себе, какие просторы открываются перед нами Это целый город, мини-город, я так понимаю В котором нам и предстоит Сейчас решать какие-то дела Так, секундочку Тут прям все суетятся, все бегают, движуха идет полным ходом. Так, ну что? А, путейщик Прохор, здоровенько. Что ты нам посоветуешь? Прохор Путейщик. Здоров. Привет, не рассказываешь, что тут да и как? Ничего я не знаю. Иди на вокзал, там все расскажут. Почему такой злой? Мое дело за путями следить. Ваше проходить да помалкивать. Давай, двигай, а то опоздаешь. А там хлеб, соль и зрелище. Найдешь Вацлавича, будет тебе и хлеб, и зрелище. А, будешь мне тут шутки шутить, поедешь обратно в багажном вагоне. Не поеду, на путях аномалия. Еще один умник, да. Это хорошо, люблю смотреть, как зона утирает умников. Закончить диалог, да. В общем, путейщик Прохор нам, а, ясно, понятно, отказал. И предложил а, сходить а пообщаться с другими людьми. А на, стай... на станции какого-то ват... какого чувачка он мне упомянул Давайте посмотрим Так, и злой Прохор Выяснить, почему путейщик Прохор вечно не в духе а в Любич Отлично Вокзал Любича, место снова новоприбывших Сталкеры Кислый и, Сталкеры Кислый и Вацлавич Помогает новичкам освоиться Дежурной станции посоветовал поговорить с каждым из них Дежурной станции посоветовал в первую очередь поговорить с Вацлавом с Вацлавичем. Обычно Вацлавич встречает новичков на крыльце вокзала. Так, дальше смотрим. В Любич станция лесная. Местные советуют пообщаться с сторожем и барыгой. Так, это мы уже прошли. Так, ну что ж, Вацлав мне нужен. Давайте найдем этого чувачка, где он тут находится, я не знаю. Первый раз, ребятки, в Любичи. А пока что не знаю, что к чему так. Сергуня. Сергунь, здорово. Тут у нас такой? бывший сталкер. Здорово, бывший сталкер. Может, что посоветуете мне, нет? Здравствуй, добрый человек. Минули те времена, когда я сталкерствовал, как ты. Ты бустар? Так, а то еще каким сталкером? Может, расскажешь про сталкеров? Э, да, это, э, да, я это помню, потом как-нибудь расскажу. Закончить диалог. Короче, не сталкер он ни хрена. Так, Но ну мы так-то не договорили. Э, да, это я потом как-нибудь расскажу. Ладно, хрен с тобой. Так, может, что-нибудь еще? Могу я чем-то тебе помочь-то? Ну, не привык я попрошать то но знаешь, жизнь у меня а, не сахар нынче. Так, 100 рублей, ладно, мы люди добрые, давайте дадим ему 100 рублей, что он нам а, за это даст. Спасибо, не откажусь, и 100 рублей лишними не бывает, редко в зоне встречи такую доброту, хотя я пока еще могу заработать себе на кусок хлеба. Сил уже нет, но знания остались, и раз ты был добр ко мне, отплачу добром. Здесь много странных мест, необычных, где творится чертовщина всякая. А, но не всегда плохая, порой дары зоны, благо надо лишь знать, куда смотреть. А куда смотреть-то? А... Так, так, так. Вот, к примеру, дома деревянные, что по улице Ленина, обычно с виду дома, но зона вдохнула в них жизнь. Ты не знал? Сходи, посмотрите на телевизоры. Это большие не творения рук человеческих. Они живые, как цветы и деревья. Достаешь из них детали, что траву или ветви срываешь. Через день телек снова целеханик, потому что его зона питает. Я к чему сейчас веду? Это ведь считай живые деньги. Приноси детали из трех, а, при, при, трех теликов, в а, выручку пополам, а? А где улица Ленин находится? Ты как в сквер выйдешь, держись правой стороны и как раз а, на улицу Ленина выйдешь. Одна, одна, она город справа огибает. Ладно, схожу поглядеть на это чудо. Так, отлично, значит, мне дали какую-то подсказочку по поводу каких-то телевизоров. Так, давайте посмотрим. А, золото под ногами, да. Обыскать дома в деревушке вокза возле вокзала, собрать детали с трех разбитых телевизоров. Замечательно, задание получил. Может быть, ты еще что-нибудь мне скажешь, чувачок? Так, так, так. А могу я чем-нибудь еще помочь? Так, ну это мы уже, да, мы уже с ним это обсуждали. И Еще разок, понятно, но бывает. Отлично. А Местный нам уже предлагает работенку. И это мне очень сильно нравится. Так. Да, бегают тут такие же типы, как я. Бегают, лутаются. Сергунь, здорово, че, как дела? Сталкер, есть мясо? Вы мне. Или, может быть, деньжат, чутка подкинешь. Зачем тебе мясо? Как зачем? Я нынче работаю на плюща. Он мне нанял. Он меня нанял мясо для бара добывать. Надо же чем-то народ кормить. Охотиться я не люблю и вида, и вида крови не переношу. В домах заброшенных порыться или заглянуть туда, куда другие заглядывают, брезгают. Это, это я люблю. К примеру, недавно нашел одно чудесное местечко. Что за, мести, что за место, даже не спрашивай. Резать будут, не скажу. Разных патронов там завались и все как, и все как новенькие. Мне-то и они без надобности Но обменять готов Например, опять кусков сырого мяса на пачку патронов Как тебе? Я тебе патроны, а плющ мне потом денег подкинет дай накормит Ну ладно, что, принесу тебе мясо, как только найду его э, мне партию сдать надо Вот сдам, тогда и приноси Скажем, через часок Закончить диалог Что за спешка такая, Сергуня? В самом деле, ты потерпи немножко Мы же не договорились с тобой Ну-ка давай договорим Э, мне партию сдать надо. Так, что-то как-то странно он себя ведет. Давайте попробуем ему э, 100 рублей дадим. Будем сейчас тут всем раздавать. Так, это мы уже говорили. Если я сам к плющу наймусь. Давайте спросим. Э, нет, братец, у нас договор. Вы молодые, приходите и уходите по зоне, скитайтесь. Арты добывайте, а нам тоже как-то жить надо. Что ж уж ты нас на свалку-то прям отправляешь? У нас тут своя коммуна и свои правила. Да ты, если хочешь, плюс сейчас спроси, он тебе это же и ответит, потому что он наш человек. Ладно, понятно, у них тут, короче, свои правила, будем разбираться и дальше. Мне предлагают вообще-то к Вацлавичу зайти. Так, тут типы залутанные, я смотрю, ходят. Я тут один бомжара, такое ощущение. Так, городской охранник, это не надо. Значит, наверное, здесь где-то что-то мне нужно. Так, Вацлавич, о, вот ты-то мне нужен, братишка. у Меня-то сюда к тебе и послать. Тут что за очередь? За булками что стоите? Ребятки, что это такое? Что у вас тут такое? Что за сборище? Вы что тут эту доску объявили? Да, облепили доска объявлений, Я так понимаю, здесь какие-то контракты, наверное, берутся. Ну что, здорово, Вацлавич, с тобой надо пообщаться мне. Что скажешь? Давай, рассказывай новичку. Как здесь и чего у вас? Здравствуй, недавно в наших краях. Недавно, да. Ты Вацлавич? пожалуй, что я. Кто же на... Кто же на... Кто же нас... Кто настро... Да что ж за перевод-то такой. Кто же настро палил тебя ко мне обратился. Ко мне обратиться. И по какому резону? Мишка Чигаров со станции. Так, так, так. Ясно. Стало быть, ты прибыл к нам вот только что. И тебе нужен совет умудренного опытом человека. Все понял. Мы тут поболтаем, а потом... Подойди к Кольке Кислому на вокзале, может решит тебе с экипировкой помочь. Итак, позволь студент тебе вопрос один задать сначала, ну задавай. Такой вопрос хочу тебе студент задать, почему ты решил в зону податься, что найти ты хочешь? Хочу проверить себя на прочность. Крофер, разогреть? Ну что ж, студенты, мне твой мотив понятен. Много я повидал о сорвиголов, кого-то, кто на зоне вызов бросил, кто зоне вызов бросил, по ветру развела кого-то, в бандиты кто-то подался, кто-то в наемники. Ты, главное, помни, зона коварна, она ошибок не прощает. И зона не то, что, чем кажется на первый взгляд, она сама будет испытывать тебя. Долго искать не придется. Так что, наверное, ты в нужное место прибыл. С чего начать посоветуешь? Ну что, давай, советую же. Так, хм, ну ты же... Ну, хм, ну ты, коль... Хм, ну, коль ты знаешь, зачем пришел, стало быть, и советы мои тебе не особо нужны. А, что нужно искателю приключений? Оружие хорошее, экипировка, да, добротная компания товарищи. Вот ищи, с барыгами общайся, навыки развивай. Глядишь, тебя заметит лидер какой-нибудь влиятельной группировки. А, только вот то... Только вот что, помни, это, что зона, это не учебный полигон, а пуля не недруга, недруга или когти какой-нибудь твари, этого ты будешь ожидать. Но в зоне всегда есть и такое, чего ты точно ожидать не будешь. И это весь ответ? Тебе такой совет нужен, чтобы одним махом а, на все а, вопросы смотри под ноги, куда ты идешь. Так, а что я должен сделать в первую очередь? Давайте не будем тянуть. Подумай сам, что тебе нужно для выживания. Где мне взять нож? У тебя нет? Можете есть, но ты же не думаешь, что у меня их полные карманы. Так, так, так. Что-то он мне подсказал. Спасибо за советы. Так. Слушай, студент, есть у меня к тебе маленькая личная просьба с. Так, так, так. Личная просьба. Думаю. Думаю, не будет. Не убудет, а заодно с хорошим человеком познакомишься. Что за просьба? Спрай. Справиться хочу. Как дела у одного моего старшего друга? На, он что-то на связь не выходит. Может, может рацию перенастроил, может, химич чего-то. Максим Анатольевич, классный мужик, а с техникой на ты. Можно сказать, у него золотые руки. А где искать его? Да, он в одной из брошенных по пятиэтажек, что, что стоят под углом к бывшей улице Горького. Гнездо себе свил, мастерскую открыл и... И днюет, и ночует там, проведай его, привет от меня передавай, и спроси, чего это он, старый черт, на связь не выходит, не заболел ли, пусть хоть записку черканет, поведаешь, поведаешь, и возвращайся ко мне в накладке, не, в накладке не останешься, и заведешь полезное знакомство. С кем еще полезно познакомиться? А, ты, студент, правильно рассуждаешь. Полезные знакомства – это половина успеха. Так, а полезно тебе будет, пожалуй, и с курьером познакомиться. Кличка Курьер. <свят> Логично, блин. <свят> К нему неспроста при... прицепилось. У него обычно есть работа доставить чего-нибудь кому-нибудь. Он должен быть в ДК или рядом где-то. Это на севере города, рядом с площадью Ленина. На площади совершенно неожиданно стоит памятник Владимиру Ильичу. Хе, мимо не пройдешь. Ну и сколько, ну сколько кислом ты так э, и так встретишься, если еще не знаком? Он тут на вокзале должен быть. Пока что хватит тебе, думаю. Ну, спасибо. Короче, много нам чего наговорили, много чего насоветовали. Давайте подойдем, что это за доска объявлений такая. посмотреть хочется. А, доска объявлений, продажи. А, я так понял, здесь мы можем размещать, да? Здесь мы можем или искать Или а, размещать Вот почему здесь так много народу трется То есть мы просто подходим и смотрим Кто, а, чего, по здесь продает Охота, продажи Это продажи, заказы Заказ, так, так, так Извращенная жалость к гигантам Заказ дави пока мелкий Заказ а, много Это, я так понимаю, продажи мои То, что я продаю, это у нас а То, что продают другие Я просто ищу и выкупаю, да, беру указаны значит, у нас здесь стоимость Да, ук указано здесь, значит, здесь на статус а, Время до а, окончания и так далее Ну что ж, понял я, что это за доска такая, ладненько Будем иметь в виду Так, а, ну что ж, зайдем сюда Я так понимаю, здесь кольку кислого мы найдем а, и, и, и тому подобное Так, что это у нас за место такое интересное? что это тут все бегают? Что это за место? А Ау, кто здесь главный? Что главное, представьтесь, пожалуйста. Так, это у нас все игроки. Колько кислый. О, здорово, еще один, братан. А. Как же здесь вас много-то. А. Ну что, давай поболтаем. Сколько кислым тоже. Говорят, к нему надо бы обратиться. У меня это даже, по-моему, в заданиях есть. Так, Максим Анатольевич, это задание я получил. Золото под ногами. Злой прохор, Влюбич. А, и так далее. Так, поговорить с курьером. Тоже задание такое у меня есть. Отлично. Так, ну давайте сколько кислом пообщаемся, нам говорили, что можно с ним поговорить. Ну что, здоровенько, привет туристам-проходникам. Я по поводу задания. И что скажешь? Ватславич сказал, ты с экипировкой поможешь. Ваславич любит потрепаться, но дела так не делаются. Ты мне поможешь кое в каком деле, а я тебе помогу в экипировке лады. Понял, что посоветуешь? Короче так, у тебя, смотрю, есть наган. Хлопушка, но против крыс с собаками подойдет. Да и патроны легко достать. А у, а у Сержа есть старый ТТшник. Я поговорю, и он уступит его тебе. Это за так, с магазинами и патронами. Взамен у тебя, а, две, зовем, взамен, а, у тебя две просьбы будет. Первое, нужно щенков пострелять, что бегают недалеко от частных домов на улице Ленина. А, принесешь пару их голов, а, в доказательство, если у тебя вдруг нет ножа, купи или поищи а, в многоэтажках. Как вернешься, получишь ТТ. Так, а вторая просьба. А, пара друганов моих про пропали в зоне. Даже и не знаю, где их искать. А поговаривали, что их на новой земле видели, а потом вроде на Тунгуске. Короче, если встретишь вдруг Митьку и Плевка, помоги им и, в и весточку от меня передай. Мал переживая, пусть стукнут как-нибудь, что да как там у них... Понимаю, что ты не готов пока к таким переходам. Ну, как будешь в тех местах, надеюсь, о моей просьбе вспомнишь. Ну что ж, договорились. Так, если что, к бармену подходи. Бармен плющ на все вопросы ответит. Понял, учту. Так, значит, мы от, от, от кислого Кольки получили задание. Он нам говорит, что нам можно будет так, так, так. Так, так, так, друзья кислого. Это понятно. И работа. Работку нам подкинул Кислый Колька, а нам нужно будет а, убить собак. Короче, ребятки, продолжать будем стрелять щенков. Так, ну что, я так понимаю, здесь бармен где-то у нас должен быть по имени Плющ. И с ним еще сейчас пообщаемся и будем выходить потихонечку задание выполнять. Сколько здесь народу трется, а? Целые груп группировки. А, Ви, Виктор Виктор Серебряков, да, сидит здесь тут возле него вот куча народу. Что-то здесь прям вообще тусовка массовая идет. Так, ну что, а это кто такой? Кислый, да? А, это плющ. А, плющ здоровенько. Надо с ним тоже пообщаться. Так, с плющем, то обязательно надо пообщаться. Наше вам с кисточкой. Так, есть старые советские монеты. Вопрос. Так и да, цельная трехлитровая банка. Разменяешь мне монет? Слово клиента закон. Так и разменяю. Я вижу, вы нашли эти прекрасные автоматы с газированной водой. Желаете газированной воды с сиропом, ваши три копейки будут стоить вам 100 рублей. Желаете без сиропа, ваша одна копейка будет стоить вам 50 рублей. Инфляция. Можете получить во временное пользование великолепный граненый стакан. Не забудьте его вернуть, будьте лапочкой. Так, одолжи... так ага, понятно, не буду я пока у него ничего одалживать, денег кот наплакал. Ну таки давайте, скрестим пальцы... За этого кота. чтобы он э, шипче плакал, хотя на вашем месте я бы не стал полагаться. На котов и таки нашел себе приличную работу. Э, дающую барыш. Закончить диалог. Так, ну с плечом в общем, мы пообщались. В принципе, мне понятно, что он имеет в виду. Что типа вали отсюда, добывай бабла и приходи ко мне с баблом. Так, э, есть старые со советские монеты? Это да, насчет еды. Насчет еды, не знаешь, почему Прохор такой злой? Давайте спросим у него. Повстречайте паровозы. И малохольную молодежь в, э, с его-то время. Так и вы тоже крепко устанете. Но знаете, что я знаю? Прохору нужно, по, нужно покурить. Только не думайте за пару папиросок. Несите ему целый блок, который знаете, что у меня есть. И, и, и ви так и не рисуйте. У меня э, плохо, у меня с меня плохого портрета. Я вас не прошу за торговлю, только прохор. А не пойдет сам за табаком. Он решил а, бросить курить, а, но сильно скучает за, сиг за сигаретами. А я через это и кусается на все вокруг. Да что ж ты будешь делать-то? Перевод, конечно же, говенный. Так, или я просто хреново читаю. Говорят, у тебя все ответы есть. Покажи, что есть на продажу. Так, короче, блок. А, давайте посмотрим. У какое-то задание обновилось по поводу Прохора. Почему он такой злой? Давайте посмотрим. Так. А Плющ сказал, что Прохор полегчает, если подарить ему блок Беломора а, с особым ингредиентом от плюща. Так, давайте глянем, что у него тут есть. Покажи, что есть на продажу. Что за блок сигарет? А, блок папирос от плюща. А сколько стоит он? Сколько стоит блок папирос от, от плюща? 23 тысячи? Вы что, издеваетесь? Ни хрена себе. Вот это, блин, цены, а. 23 тысячи, у меня таких денег вообще не бывало еще Так, что еще а насчет еды, говорят, у тебя есть ответ на все вопросы Покажи, что есть на продажу Давайте посмотрим, что у него еще есть Ну, конечно, цены здесь такие же, как э, были на станции лесной За, пачку, за, э, за одну спичку э, 230 монет, офигеть Короче, надо работать, друзья Что я могу сказать, не будем сейчас ныть а, Будем работать, пора выходить уже, мне кажется Так, там у нас вода а здесь еда, интересно, к автомату А, понял, зачем стакан нужен Просто стакан берешь и водички пьешь Да, у меня сейчас как раз обезвоживание Попробовать нажать на кнопку Так, автомат с газированной водой Кажется, он работает На передней панели три кнопки Вода с лимонным сиропом, вода с апельсиновым сиропом Вода без сиропа также, также есть прорезь для монет Нужны монеты номиналом 3 копейки Для воды с сиропом и 1 копейка для воды без сиропа Кроме того, потребуется стакан Так, попробовать нажать на кнопку Так Кнопка нажимается, ничего не происходит, нужна монетка и, конечно же, стакан уйти. Так, ага, стакан мне говорят нужен. Так, здорово, врач. Это у нас врач-фельдшер Иванов. Итак, рассказывай. Так, хочу подлечиться, купить лекарство, зайду попозже. Да, зайду попозже, наверное. Мне сейчас не надо не лечиться, ничего. Я вроде пока еще целенький, но пить водичку я хочу. Так, значит, стакан у тебя, я так понимаю, есть, да? Бармен Плющ, давайте разберемся. Есть старые советы насчет, насчет еды. Так, есть старые советские монеты. Насчет еды. А, да, что на обед. Могу разогреть вам а, сочнейший бифштекс. Меня не спрашивайте, из чего он здесь так не, так не принято. А вот на этой бумажке цельное меню, как в лучших домах. А, не, не коситесь на бумажку, смотрите, что здесь написано бифштекс 100 рублей. Нога кабанья деликатесная 3000 рублей. Собачьи головы в соусе 200 рублей. И далее по списку. Так, а что из напитков? 200 рублей. Так, денег кот наплакал. Я, наверное, так и отвечу в ближайшее время. Так, попробую. Ни хрена себе. Так, а что из напитков? Желаете утолить жажду? Могу предложить воды. Но это почти ничего не будет вам стоить. А если же пожелаете поддаться ностальгии, могу выдать вам монеток для автомата с газированной водой и стакан. Только будьте добры мне его а, вернуть. Так, может быть, есть что покрепче? Так, ладно, давай воды. Разменяешь мне монет, а стакан? Так, а разменяешь мне монет, Так, одолжи стакан, пожалуйста. Так, так, так, вот 50 рублей. А, у него нужно монетки покупать для автомата. Вот 50 рублей, дай мне копейку. Одолжи стакан, пожалуйста. Ага. Так, держи 50 рублей. А, отлично. 50 рублей потрачено и новый предмет добавлен. И разменяй еще. Одолжи мне стакан, пожалуйста. Получено задание. Стакан для газировки мы подобрали. Так, пока, давайте попробуем. Ну-ка, ну-ка. Задание, стакан для газировки, ну-ка давайте посмотрим а, Не забыть вернуть стакан плющу, замечательно Я так понимаю, если я не верну, мне, наверное, потом от этого хуже будет Так, ну что, давайте попробуем, как у нас автомат работает Автомат газированный Так, попробовать нажать на кнопочку, раз Кнопка нажимается, ничего не происходит, нужна монетка и, конечно же, стакан Опустить монетку, одна копейка, раз Так, монетка со стуком проваливается в прорезь, ты нажимаешь на кнопку так, прозрачная вода с шипением наполняет стакан. Ты подносишь его к лицу и чувствуешь прохладные брызги лопающихся пузырьков. Вода холодная сводит зубы. Отлично! Я так понимаю, я пополнил запас. Да, смотрите, у меня было, было недостача воды в организме. Я теперь пополнил запас. Так, возвращаем, значит, плющу стаканчик. Так, есть старые новости. Возвращаю стакан. Вот, спасибо тебе. Задание выполнено. А, отлично. Все, замечательно. С этим мы разобрались. С этим замечательно у нас все, я так понимаю. Теперь можно уже потихонечку выдвигаться, друзья, на выполнение наших заданий. Да-да-да, задание мы получили от Кислого. А Кислый нам дал задание проверить его друзей и пострелять собак здесь в городе на какой-то из улиц. Ну, мы этим, естественно, обязательно, друзья, займемся, но в следующих моих э, выпусках. На текущий момент я завершу пока что серию. Я надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, пишите свои комментарии, поддерживайте братишку с крыльча лайками, пишите свои советы. Ну и давайте наберем на эту серию как минимум хотя бы 300 просмотров и 50 лайков, чтобы я продолжал в дальнейшем записывать видосики по увлекательной и замечательной игрушечке под названием Stay Out. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!